И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами опять Олег Аллов гудвин Я великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. Вот мы сейчас находимся в этом зале, откуда идет трансляция, в принципе, на весь мир через интернет. Смотрят и в США, и... Ну, подробно не буду говорить, в общем, во всех странах, даже в Арабских Эмиратах. Пишут много постоянно, вот у меня работа отвечает на всякие эти вопросы во всех социальных сетях. Мы называемся везде Академия Телесоориентированных Практик где-то вот тут написано вот. сокращение это Альфа ТОП Академия Телесно-Ариентированных Практик сейчас у нас идет тренинг по мануальному, мануальной терапии это мы будем править кости ну а вообще в этой академии там насчитывается около 40 видов массажей и вообще всех остальных практик которые Преподаваю, естественно, не все я, преподают разные люди, разные приезжают, тренеры к нам Это по работе с телом, все, что касается там, от танцев, от банного парения, обертывания до работы, работы с другими нашими телами Астральным, казуальным, ментальным То есть там и развитие памяти, мозга, энергетики, сексуальности, тантра, мантра и все прочее и сейчас я вам хочу представить специалиста, специально э, Динара к нам приехала из Афин, из Греции Сейчас скоро у нас будет проходить еще один тренинг Добрый день, Динара Здравствуйте Представляю Андрей. вас Да, можете сами это сказать на камеру э, Обучаться будем э, хиджами э, Она в этом плане профессионал, 20-летний стаж работы, да? 47-летний стаж 47 -летний работы, я в четвертом поколении э, практикую хиджаму так как мой прапрадед практиковал, мой прадед, моя тетя, мой, э, мой дедушка да. и я из 13 Очень внуков. Передается по наследству. Да. Расскажу вам о интересной технике хиджама. Это панацея от многих заболеваний и также профилактика рака первой стадии. Интересная практика. Я считал, там очень много да чего оно помогает. В общем-то, если проходить целый курс, то омолаживается организм, да? Омолаживается, ощелачивается организм, ощелачивается кровь, э, э, более интенсивное поступление кислорода, то есть кровью. Человек на самом деле как заново рождается. Да, да, очищается кровь и человек омолаживается. Ну и там заболевания все перечислить я не смогу, там я от сахарных. Очень много, да, очень много заболеваний. Сахарный диабет двух степени, Один инсулина другой не инсулинозависимый. То есть такие глобальные, такие трудные болезни, глубокие болезни, то есть лечит хиджама. Но там и по женским проблемам, и по мужским проблемам тоже помогает, да? Весь организм лечит, даже опорно-двигательный аппарат. Что касается больно-крикательного аппарата. Даже. Это, да это, это, это для меня да. удивительно. Ну, да. в принципе, расскажите, кому это будет полезно изучить и, и как это применяется. Ну, коротко так. Вы знаете, полезно будет изучить всем. Я, а -а -а. Не, не, я людям, которые на самом деле хотят лечить людей, э, которые э, могут... Ну, и, имеют чистую душу, полезно будет всем, потому что у моих... И уже занимаются интересными практиками, да, там, массажами. Конечно, то да. Есть это, э... Ну да, люди, которые, на самом деле, являются специалистами э, в области тела. В общем, это дополнительная для вас практика, за которую можно получить и новых клиентов, и продлевать ваши услуги, и, и, и дополнительно зарабатывать, да? Вы будете магом. Да? Магом. Люди будут вас благодарить. Благодарить. У вас, насколько знаю, нет отбоя от э, благодарных клиентов, да? Нет. Вот вы да? смотрели мои смотрел, смотрел, Да, было, -э -э У меня занимает мальчики приходят со спецназа. Я работаю с военными. Военный морской флот, спецназ, Греции. -э -э ну, люди все. Очень серьезные, молодые, здоровые. Все просят, Дина, сделай нам хиджаму. Даже научила. есть всегда, да? Всегда. Если они об этом узнают. но а коротко, поясните, в чем заключается процедура? В чем заключается процедура? Ну, название хиджама просто не всем знакомо. Хиджама это по-арабски хаджам называется. Аль-хаджам. Всасывание. Ну, хиджама практиковалась и... Джама это выведение вирусов, бактерий, э, мертвых лейкоцитов, э, склеивающихся эритроцитов. И этим самым мы ощелачиваем кровь и выводим все бактерии из подкожного, -подкожного капилляра да, да. из капилляров. Конечно, из подпиляров. А -под... Это не глубокие надрезы, делаются, да, ставится банка, вакуумная, надо полностью высасывать. Да, да, никакой Всю связи гадость, с лайк, донорском. Ну, с донорским вмешательством здесь нет, потому да, что донор э, донорское донорское вмешательство это когда э, из вены кровь, да, кровь выводится не кровь Uh, так, ну давайте, смотрите, у нас будут uh, по этому поводу онлайн-тренинги, во-первых, да, так что вы не теряйтесь, записывайтесь на канал, ставьте лайки uh, и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить нужную информацию А еще мы, вы пока в Москве проведете это вживую, офлайн, да? Да, конечно uh, Это будет, наверное, один или два дня, да? Тренинг? Да В общем, скоро он будет, поэтому, ну, скорее всего, 24 августа 2019 года, поэтому не теряйтесь и мы вас там будем ждать и вы ждите, ищите информацию, когда мы это все начнем и где будем проводить. Ну все, я вас благодарю. Я тоже, Олег. Динара. Спасибо. Спасибо. Ну а мы приступим к нашему тренингу. Так что, если вы настолько смотрите, то зря вы это делаете. Приходите сюда и познавайте все на практике. Мы вам навыки внедрим прямо в ваши руки. С вами был Олег Лагудлин.